Всем привет! Очередной выпуск ленивой керамики». Сейчас я сделаю чашку. Но для того, чтобы чашку было легко делать, придется сделать небольшую приспособу, царапку. Для изготовления царапки нам понадобится консервная банка. Лучше всего из-под кукурузы. Возьмем к нее крышку, ножницы. И вырежем пластинку. Пластинку. Ширина этой пластинки... Зависит от того, какой ширины нам нужен э цара цара царапанный след. Вырезаем такую пластинку. Теперь делаем в ней попереч, Господи, делаем в ней надрезы, короче. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять надрезов делаем. Лишнее отрезаем. Здесь заостряем чуть-чуть край, заостряем край, получилась вот такая вот рука практически, рука получилась. Дальше берем полсотежики и вот эти пальцы выкручиваем, чтобы они стали в другой плоскости, в другой плоскости. Вот э, жесть от консервных банок идеально подходит, она упругая и тонкая, то есть надрезы будут получать очень хорошо. Так, это мы сделали, вот пятый, раз, два, три, четыре, пять, все в порядке, пять штучек, вот такая штуковина получилась. Теперь немножко подгибаем, подгибаем раз и подгибаем два. Получилась вот такая вот грабля, в принципе, ей уже можно работать. Но, для того, чтобы все было идеально, лучше всего ее приделать какой-нибудь палочке, например, карандашу. Вот так вот. Для того, чтобы приделать к карандашу, нам потребуется немножко тонкой проволоки. И мы это туго обматываем. Туго обмотали. Туго обмотали. Обмотали. И проволоку здесь перевязываем. Так, лишний откусываем, краешек загибаем немножко, чтобы он не цеплялся. И теперь нам надо вот это вот все пустоты заполнить чем-нибудь, чтобы там не заполнялась глина. Лучше всего для этого пойдет, подойдет какой-нибудь двухкомпонентный клей, например, Поксипол, потому что он легко разводится и быстро твердится. Так. Ну, в общем, разводится он в пропорции один к одному. Очень вкусно пахнет. Перемешиваем его. Очень надо его хорошо перемешать, чтобы он затвердел. Так, вот он у нас затвердел. Ой, перемешался. И теперь намазываем всю проволоку. и намазываем. Чтобы он легко, инструмент промывался. Вот, заполняем все пустоты и заодно колечко от проволоки тоже замазываем. Будет очень хорошо. так так вот у нас все получилось теперь ждем когда застынет клей кладем карандашик на стол кладем карандашик кладем карандашик чтобы он затвердел клей это пока откладываем, а тем временем быстренько делаем чашку.